всем привет на связи кузнецов никита в первую очередь хотел бы передать привет шиповику выразить ему респект макс спасибо что сподвиг меня организовать этот канал теперь по сути вопроса сегодня я хотел бы рассказать вам о подаче недавно читал такую интересную информацию подача в настольном теннисе это единственный элемент на который не может повлиять ваш соперник. И достаточно большое количество людей не уделяет ей должное внимание. Такой известный специалист в области тенниса, как Анатолий Амелин, вы можете без труда найти его видео на ютубе, в одной из статей писал, что количество подач варьируется до 1900 различных вращений, направлений и так далее. И сегодня я хотел бы более подробно остановиться на подаче с плоским вращением. Это очень эффективная подача, ее используют мировые лидеры, в том числе китайцы. Очень разнообразно пользуются ей, подают плоские, плоские нижние подачи в различные зоны и по различным направлениям. Сегодня я расскажу вам об этих подачах. Итак, друзья, приступим. Для того, чтобы подать плоскую подачу, вам необходимо сделать так, чтобы ракетка соприкасалась с мячом без каких-либо резких движений и кистевых движений. То есть, просто вы должны по мячу сыграть без ускорения и направить руку в ту часть стола, куда бы вы хотели, чтобы полетела ваша подача. То есть, на примере это выглядит так. И сразу после подачи я рекомендую вам э, вставать в исходную позицию для продолжения атаки. То есть вы подаете и сразу готовитесь на исходную. Это очень эффективное упражнение. Итак, друзья, сегодня мы разобрали э, плоскую подачу э, в три зоны. Влево, в центр и вправо. Э, прошу прощения, конечно, за качество съемки. Э, все это происходит на голом энтузиазме и снимается на телефон. Э, но думаю, в дальнейшем э, этот вопрос я решу. А пока пишите комментарии, задавайте вопросы и подписывайтесь на мой канал.